Друзья, всем добрый вечер. Ирина, привет, Павел, привет. Как у нас со звуком сегодня? Все хорошо? А, как ваше настроение? В общем, поделитесь. А, я сейчас жду нашего нового гостя. А, у нас сегодня вторник и а, прямой эфир. А, Елена, здравствуйте. А, хорошее настроение? Отлично. Вот, у нас сегодня прямой эфир. А, мы... Я скажу пару слов о проекте Люди вне профессии. А, наш проект а, о поиске мотивации, вдохновения а, поисков себя. А, то есть, у нас проходят различные мероприятия. Вот появился наш а, сегодняшний гость Татьяна. Татьяна, добрый вечер. Присоединяйтесь. А, вот у нас проходят Различные мероприятия двух форматов. Это формат офлайн встреч где мы встречаемся вживую с, со спикерами в двухчасовом формате. Так, мероприятия Всем-всем привет, всех рада видеть. И вот такие вот онлайн-встречи, и одна из них у нас сегодня. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. Ага. А, все хорошо. Замечательно. Мне хорошо слышно. Да, я так понимаю, что нашим слушателям тоже. Татьяна, тогда перейдем к знакомству с вами. Насколько я поняла, вы очень такой двусторонний человек. Вы и духовный психолог. Вы и путешественник, вы и игропрактик. Вот мне бы хотелось, чтобы, если я что-то неправильно вдруг сказала, как-то некорректно представила ваши увлечения, вот вы меня поправьте, вот и хотелось бы услышать вас, ну то есть расскажите о себе немного, о том, чем вы занимаетесь, что вас увлекает в настоящее время. Всем привет. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с того, что для меня самое важное, самое главное в жизни – это духовный путь. Угу. И вот практика, которой я занимаюсь уже много лет, практика медитации, она вот такой вот красной нитью проходит по моему жизненному пути и освещает, собственно, все мои дела, mm -hmm. работу, жизнь, общение, то есть это то, что наполняет, то, что напитывает меня. И в, да, в процессе своей жизни я несколько раз меняла сферу деятельности, и благодаря тому, что вот я очень глубоко занималась практикой, все это у меня происходило знаете, очень ну, легко, свободно, то есть у меня не было привязанности ни к одному виду деятельности своей, начинала я ä, преподавателем французского языка, потому что первое mm -hmm. образование у меня филологическое, работала переводчиком, и вот каждые семь лет примерно вот у меня такие циклы, когда я ä, полностью перехожу в какую-то другую эстезию, и... Вот поработав какое-то время преподавателем и переводчиком, я ушла из лингвистического центра, где работала, и мы с подругой организовали свой центр духовных практик, занятия йоги и медитации проводили, и вот некоторое время я была именно в этой эстезии. И дальше когда мы закрылись, мы просто перешли на онлайн-деятельность задолго до того, как это стало уже таким mm -hmm. массовым явлением, как сейчас. Вот. И проводила различные семинары и офлайн и онлайн, и женские практики, и ретриты по медитации. То есть все, всеми своими знаниями, которые я приобретала в процессе своего духовного пути, я старалась всегда делиться. Вот. И одним из, вот, э, так, вот, куском да, вот, э, этой большой разнообразной деятельности были как раз путешествия, которые я стала э, э, организовывать mm -hmm. именно вот в период, когда у меня появился клуб духовных практик, и э, вот, путешествия тоже, они были ориентированы на людей, ищущих, которым интересно проверить себя в путешествии, узнать что-то новое, посетить какие-то необычные места, не туристические, не, не mm -hmm. Вот И с такими группами единомышленников мы начали путешествовать по миру и продолжаем. А как сейчас это вообще происходит? Ну, то есть сейчас, ну, то есть я так понимаю, что путешествие это такая ваша не знаю, свежая страсть, ну, то есть, как это происходит в сегодняшних условиях? Вы выбираете направления, которые все еще открыты и возможно, да, к, ну, к посещению? Ну, я бы не сказала, что это новая страсть, я здесь занимаюсь путешествиями уже около 10 лет, и mm -hmm. поначалу это была Индия и Франция, вот две страны, которые я очень хорошо знаю, и куда вот с радостью везу людей, потому что я знаю такие места, которым вот очень хочется поделиться, показать, что вот бывает красота и бывают вот сакральные какие-то э, пространства, которые совершенно неожиданно открываются для человека. Например, во Франции, в такой стране, которую обычно принято считать, ну, немножко такой, да, пафосно богемный mm -hmm. вот, Там yeah. очень yeah. много очень много э, мест, силы, таких э, духовных, э, мощных мест, где вот, можно питаться на энергией э, любви и благодатью. Э, вот, благодать. вот э, у меня было запланировано путешествие в Прованс в этом году, в э, июле, но, э, к сожалению, оно не состоялось, и я решила поисследовать... Э, места поближе, и летом съездила в Крым, целый месяц там пробыла, и потом еще пробыла в Абхазии. Три недели тоже, это была моя первая поездка, вот я посмотрела, что есть там, и мне очень понравилась и природа, и замечательные там есть места, водопады чудесные, прекрасные, какие-то именно природные, очень вдохновляющие. Пространство. Так что, вот, возможно, буду делать какие-то туры вот, поближе к нам, куда можно выезжать и где не закрыты еще границы. Татьяна, ну, вот, девушка. Конечно, я уже. Я не открою тогда. Хочу с вами во Францию. В общем, да. следите за да. анонсами. Да. Вот, и, в общем. В общем. да, обязательно все случится скоро, я надеюсь. А, да, а вы помните да, вообще да. вашу первую поездку, вот такую организованную, ваш первый авторский тур? Вообще, чем он запомнился? Ну, я наверняка, думаю, что были какие-то сложности и какие-то первые промахи. Вот чему это вас вообще научило? И, в общем, хочется узнать о ваших впечатлениях. Ой, мой первый тур, это, знаете, это был тур в Индию. У меня была группа три человека, mm -hmm. и я тогда была вот в каком-то очень высоком состоянии, и я к этому туру не готовилась даже вообще. То есть, ну, вот 10 лет назад, представляете, там не было еще вот такой вот системы бронирования как-то вот хорошо устроены, особенно в Индии, там обычно, знаете, приезжаешь и вот куда глаза глядят, идешь. И за год до этого я как раз путешествовала там самостоятельно, это была такая авантюра, в общем-то, достаточно серьезная. То есть я с небольшим рюкзаком проехала через всю Индию, целый месяц там вот перемещалась из города в город, посещала разные святые места, ну, такие были там истории, конечно, и приключения разнообразные. Вот, и на ну, я решила, что уже могу показать людям то, что мне понравилось. И вот собрала небольшую группу друзей, единомышленников, и мы поехали. И, конечно, нам Индия показала себя во всей красе, то есть были и чудесные такие вот, преображения, и какие-то ну, мелкие, наверное, незначительные э, как сказать, э, потери. Например, у нас там у одной девочки э, украли рюкзак прямо в поезде. Причем это было так э, биртуозно сделано за буквально одну минуту. Она положила рюкзак на полку, села, потом подумала, что ну, нет. Пожалуй, все-таки я, я берегу, его возьму берегу, да, и потянулась за ним оп, а его и нет. В общем, мы еще, главное, никуда не ехали, мы просто сели в поезд. Вот, я вышла, пошла искать полицейского, нашла его, он пришел с собакой знаете, такой вот мухтар, овчарка походил по поезду. Я ему все объяснила: говорю: вот так и так вот здесь был рюкзак. В общем, это было очень смешно, потому что он с таким деловым видом э, туда-сюда пофланировал, значит, ну, что-то дал собаке понюхать, она тоже с деловым видом понюхала. Ну и потом ну, из свои обязанности ушли. Да. Вот, ну, и это случилось в самом начале нашего путешествия, мы решили, что пусть это будет нашей самой большой потерей, там ничего ценного в рюкзаке не оказалось, и дальше уже все пошло как по маслу, в общем, люди все э, такие у нас продвинутые оказались, вот, сказали, ну, что ж, вот мы почистили свою карму, немножко отдали Индии какие-то долги, вот, и дальше уже у нас... Таких серьезных каких-то потерь не было, хотя группа, она, конечно, была в очень большом ну, изумлении от того, что мы ехали, вот, знаете, в потоке. Ну, вот, у меня ничего не было забронировано. Мы приезжаем в какой-то город. Я говорю, ну, давайте вот, пройдемся по улице и почувствуем, в каком в какой гостинице мы хотим жить. Mm -hmm. И мы вот так вот, знаете, плыли по течению. И это было, наверное, самое удивительное такое путешествие. Оно было вот все на энергии спонтанности и на такой вот легкости. Больше, конечно, я такого не повторяла. Да? То есть дальше у меня все последующие путешествия, они э, уже были хорошо запланированы. Я несколько раз внутри себя да, проезжала этот путь, там как-то вот продумывала, где мы поедим, где мы погуляем, где мы посмотрим кто-то вот и но вот это вот первое путешествие оно было именно таким спонтанным в стиле дзен то есть присутствие здесь и сейчас и никаких структур никаких <клышлен> вот, жестких каких-то э, рамок вот как оно ушло так и шло <клышлен> вот, да, и мои конечно участники они вот до сих пор вспоминают это путешествие как самое необычное как самое такое яркое впечатление, ну, на очень жизнь. яркое, которое вот вы знаете, это действительно была духовная практика, потому что им нужно было полностью освободиться от всех стереотипов, от представления о путешествии или представления о другой стране. Они все первый раз были в Индии, и если вы бывали, знаете, что э, на человека она производит э, ну, такой очень мощное впечатление вот с самого начала, mm -hmm. потому что там, ну, вот просто это разрыв всех шаблонов, особенно 10 лет назад, когда, э, вот, когда еще не был mm -hmm. такой массовый туризм, э, до этого страну не охватил, вот, и э, из вот этих троих моих первых друзей клиентов, один участник, он потом ездил со мной и во Францию, и на остров Бали, и вот, то есть он стал моим постоянным клиентом, но когда я его спрашиваю, какое путешествие тебе нравится больше всего из тех, что мы вместе совершили, он всегда говорит: ну, конечно, идея. Я такого не видел никогда, никогда в такой авантюре не участвовал. Угу. Вот, как-то так. А, а каждый ли может, например, поехать с вами в путешествие? Или у вас есть какой-то определенный отбор? Ну, потому что, правильно, вот вы говорите, мы были все как-то на одной волне. <сёк> а, <сёк> а так могут а, присоединиться люди, у которых разный опыт а, духовных и практики, да, а, разный уровень осознанности, и с этим тоже же могут возникнуть проблемы. Вы знаете, я всегда приглашаю всех, то есть я говорю если вы чувствуете вот вы смотрите на меня слышите то что я рассказываю если вы чувствуете какой-то импульс чувствуете что mm -hmm. да это mm -hmm. интересно ну, напишите мы пообщаемся и возможно вы станете одним из наших друзей путешественников потому что ну, я верю в то что подобное притягивает подобное да и вот если человек чувствует сердцем что ему здесь надо быть Uh, все складывается самым наилучшим образом. У mm -hmm. меня за 10 лет был только один uh, человек, который м, м, как бы не вписался вот в, нашу, в наше пространство. Mm -hmm. вот. А м, все остальные, то есть мы... Знаете, есть некий костяк, вот у меня уже костяк группы, вот мы путешествуем вместе, уже много раз были в разных странах, и эти люди, они очень меня поддерживают, и они вот помогают мне создать ту такую атмосферу. атмосферу, принятие, вот, как, какой то дружелюбие, и поэтому всегда обычно все проходит очень комфортно, очень подружески, как-то так радостно, весело, с песнями, в общем. Так что Ставь. я приглашаю всех и уверена, что мы найдем друг друга, следующая, если... Это следующая нужно. поездка куда будет? Я что-то, может, упустила. Я пока не знаю. Не знаю. То есть, у меня запланировано три Франции. Ну, если она откроется, да, то это май, июль и сентябрь. Угу. А, если не откроется, то, скорее всего, первый тур будет в Абхазию в конце мая или в начале июня. Вот как-то так. Если откроется Бали, то март-апрель вот, поедем туда. Угу. В общем, живем в потоке, ждем. Новостей от мира. Судим за вашими анонсами. Татьяна, а вот вы еще, как я заметила, вы являетесь духовным психологом. Вот что такое психолог, я понимаю. Вот, а что такое духовный психолог, я не совсем понимаю. Вот вы можете рассказать, то есть, там, с какими задачами вы работаете и вообще о чем это? Вы знаете, это такое словосочетание, которое мне позволяет более-менее адекватно передать сферу своей деятельности, потому uh -huh. что раньше таких людей называли духовный наставник. Uh -huh. Но духовный наставник, если я так себя назову, да, то это предполагает уже некую, некое ученичество духовное да, и более серьезное отношение к... Ну, вот взаимодействия. Вот, духовный психолог более, мне кажется, такое доступное, что ли, для а, понимания указания на род моих занятий. То есть я а консультирую людей, которые а Вопросы, да, у которых связано в первую очередь с самопознанием, то есть с э, пониманием себя как не как ну, вот узкой личности, да, а как некоего более широкого да, существа, у которого есть в первую очередь духовные задачи вот, реализации в этой жизни. И вот именно с этой позиции мы работаем, то есть насколько, какие духовные уроки мы проходим, что а, нужно осознать, да, что может помочь в этом осознавании, если человек занимается духовной практикой и у него какие-то вопросы по, вот, по практике, тоже я помогаю ему сориентироваться. То есть э, вот примерно так, да, то есть э, мои консультации, они направлены именно э, по большей части на то, чтобы посмотреть на э, свою проблему, какая бы она ни была, это работа или отношения, или как, какой-то поиск себя, но посмотреть на нее э, с более высокой перспективы, да, более объемно э, с точки зрения вот, некого единого целого, в котором э, который мы, по сути, и собой и являем. Mm -hmm. И наша личность часть этого большого я. И вот э, почувствовать э, вот это высшее в себе, пробудить его, э, ну, я считаю, одной из главных задач каждого человека, и вот в этом я помогаю. Угу. А, поняла. Татьяна, вот еще видела один ваш пост, что вы говорите о том, что очень часто на консультациях вас спрашивают о том, как бы, как найти свой путь, куда идти, как это понять. Mm -hmm. То есть, ну, насколько я понимаю, вы, ну, то есть, может быть, не очень любите такой вопрос, или просто люди не совсем понимают, о чем вы. То есть вы говорите о том, что надо делать первый шаг, надо как-то действовать, а люди говорят, я не знаю, как сделать первый шаг, потому что, ну, то есть, я не понимаю, да, как. Вот. Вы говорите о том, что есть определенные духовные законы, на которых все это строится, и поэтому, ну, как-то дальше мы не пойдем, да, в этой беседе. Но так все же, вопрос этот довольно актуальный, и среди большого числа людей, можете как-то вот сформулировать, что это за законы, как они работают, и как все-таки научиться доверять себе, услышать себя и понять, куда идти, и как сделать этот первый шаг. Прекрасные Даже вопросы. Это так много вопросов одновременно. Это, это, это замечательные вопросы. Это, наверное, самые лучшие, самый важный, самый главный вопрос для человека. И именно поэтому на них, наверное, достаточно сложно ответить вот так вот одним каким-то словом. Да, и, во-первых, здесь э, надо сразу сказать, что путь каждого человека индивидуален, и э, рекомендации, да, которые будут хороши для кого-то, для другого э, не подойдут, поэтому mm -hmm. здесь, наверное, по большей части нужно личное общение, чтобы понять, э, э, кто да, вот передо мной, какой это человек, и э, э, э, что ему действительно нужно. В общем, наверное, я могу сказать, вот что мне помогла моя практика да, занятия mm -hmm. медитацией, которой я вот серьезно очень занималась, то есть это, это была большая часть моей жизни. И в какой-то момент количество пришло в качество, и mm -hmm. мое сознание трансформировалось, оно поменялось, и теперь все ответы на свои вопросы я нахожу внутри себя. У меня, по сути, и вопросов не бывает, да, то есть я просто живу, из, исходя из своего центра, из сердца, из внутреннего понимания жизни. Но пока человек идет, да, ему, конечно, нужна помощь, и в этом смысле духовный наставник мастер литература вот видео сейчас много разных мастеров чудесных можно послушать и просто почувствовать кого-то да, кто кто близок к сердцу и учиться у этого человека ну вот в моей жизни были хорошие учителя и мастера, которые мне помогали. Поэтому я всегда всем рекомендую найти такого человека и э, пройти у него какое-то обучение, посмотреть, как он живет, да, почувствовать его энергию. Потому что э, ну, нужно, надо, надо принять просто тот факт, что в каких-то вещах мы, нам не хватает знаний. Да, и поэтому мы не справляемся с какими-то задачами. И вот принятие этого факта — это уже первый шаг к тому, чтобы решить а, проблему. То есть тогда вы начинаете искать, вы посылаете запрос в мир. А, это ну, первое, что мы делаем, когда мы хотим, действительно хотим, то есть когда у нас есть внутренние запросы, жажда а, изменить свою жизнь, понять себя и найти свой путь, укорениться в нем, встать на него и реализовать себя. И вот когда это происходит, когда это искренне, по-честному, вот, происходит в душе человека, вот я вас уверяю, да, все у него начнет складываться. Просто нужно быть внимательным, потому что на этот запрос, исходящий от духа внутри человека, Обязательно будут даны какие-то ответы, подсказки, указанные указатели и так далее. Если человек внимательный, если он учится прислушиваться к тому, что происходит вокруг, mm -hmm. он видит это. Mm -hmm. вот, наверное, это такая общая рекомендация, то есть э, дать вот, пространству запрос, хочу понять себя. Mm -hmm. Mm -hmm. Идти. вот это и есть первый шаг который нужно сделать обязательно поняла вас а, с, так у нас есть один вопрос от э, наших гостей касательно поездки во францию я так понимаю что александр уже э, готов паковать маданы и мчаться с вами спрашивает по поводу стоимости поездки ну, то есть я понимаю, что у нас сейчас как бы и курс э, растет, и все это зависит от э, длительности путешествия. Ну, как-то mm -hmm. вот, Татьяна, можете ответить? Ну, у меня три разных маршрута, и они э, в разную стоимость. То есть от тысячи где-то до полутора тысячи евро они были э, до момента начало пандемии и кризиса. Сейчас я не знаю, как, как... с таким... Курсом это недельный, я... или сколько это дней? 10, от 10 до 12 дней. Угу. Понятно. Есть и недельный, были, были, были и э, такие варианты 5, сколько у меня там было? 5 дней, по-моему, вот самый маленький был тур в, в Альзас, он, конечно, был дешевле, но сейчас я уже не помню, сколько он стоит. Но примерно угу. вот такие цены возможно, я буду их уменьшать, ну, за счет того, что буду искать, может быть, более дешевые варианты жилья, mm -hmm. потому что конечно, я mm -hmm. заинтересована... Mm -hmm. приобретают mm -hmm. самостоятельно, да? Да, да, да. Я mm -hmm. заинтересована в том, чтобы путешествовали мои друзья, друзья друзей и опять же, близкие люди, поэтому что я максимально щадящие цены угу. поняла татьяна расскажите нам ну то есть я сначала хотела задать вам вопрос о том как вы справляетесь вообще с какими-то сложностями но поняла что у вас их просто нет вот потому что вы уже на таком высоком духовном уровне и все у вас так прям гармонично и легко решается вот расскажите как любите проводить свободное время что интересного? В свободное время я танцую танго. Танго. Это, mm -hmm. да, это деятельность, которая мне очень много придает энергии, мой ресурс, и это и физическая нагрузка, это и музыкальность, это и общение с людьми. Всем рекомендую, вы знаете, это прекрасное, ну, вообще, вообще любой спорт, а танцы особенно, это всегда хороший. Ну, это шоу. социальное взаимодействие, это пения, конечно. Да, конечно. конечно, угу. Да, так. и еще вот это тоже у меня такое сейчас новое занятие, как раз началась пандемия, я стала писать свой роман. Угу. Вот. И, и тоже это занимает свободное время, когда я а я видела, что вы писали о том, что проходили такой авторский марафон, или как он правильно называется, да, то есть это по навыку письма, то есть вы сначала начали писать роман, а потом пошли поучиться, либо это как произошло? Вы знаете, ну, сначала начала писать роман, вернее, он сам как-то вот спустился ко мне это было вот это как раз было время самоизоляции март-апрель или май вот, вот это вот время и знаете ну это был какой-то штука это было -то чудо то есть я просто вот так вот садилась за компьютер и описывала те картинки и те какие-то идеи которые мне приходили и когда я написала уже достаточно большое только количество ну, там, что там две трети, наверное, написала, я немножко так <смех> опомнилась, думаю, так, ну, хорошо бы это как-то оформить, ну, как-то -как солидно, <смех> вот, и записалась на писательский марафон Анна Никольская, прекрасная детский писатель, автор 45 изданных книг, марафон в основном был посвящен, ну, детским произведениям, сказкам, рассказам, подростковой литературе, но я очень многое тоже подчеркнула из него, вот именно нюансов писательского, литературного творчества, то есть mm -hmm. я, я свои знания применю и усовершенствую <laughs> свой роман и, надеюсь, издам. Книга будет немного переписана, да? Она будет, она будет дополнена, да. Здорово. Очень классно. Дорогие друзья, у нас эфир подходит к концу. Вот у нас так быстро закончился наш интереснейший разговор. Спасибо всем большое за сердечки и ваши эмоции, вопросы. У вас есть еще время задать Татьяне какой-то вопрос или поблагодарить за наш эфир. Вот. А мой последний вопрос на сегодня. Хотела узнать у вас о ваших профессиональных и личных планах вот, если можете об этом поделиться. Ну, вот план закончить книгу и издать, написать программу авторского тура в Абхазию и набрать людей. И еще я провожу трансформационные игры, вот тоже, наверное, всю зиму буду этим заниматься. У меня три игры, одна из которых моя собственная, которую я сделала под руководством доктора психологических наук грех Грекова, она посвящена, ну, она для женщин. Эта игра mm -hmm. называется измерение любви», вот, и вот о психологии женской помогает женщине лучше понять себя. Mm -hmm. Вот, и, ну, такие у меня планы, в общем, играть, жить, писать и путешествовать. И Здорово. Видеть. Желаю, чтобы все это у вас реализовалось. И, общем, Спасибо вам большое получилось. Я благодарю вас за эфир и всех наших гостей сегодня Надеюсь, что вам всем удалось почерпнуть какие-то новые знания для себя Вот, Кто хочет поехать в авторский тур с Татьяной, подписывайтесь и следите за обновлениями за нашими обновлениями тоже следите, и за нашими новыми эфирами. Вот, вас ждут новые гости, интересные, как всегда. Вот, а если вам есть что рассказать, вы чувствуете, что вы вдохновляете и мотивируете, то пишите нам, мы вас обязательно пригласим. Всех благодарю, желаю вам хорошего Спасибо. вечера. До свидания.